Ой, оно вот так вот пишет. Да, что ты там нашла, а? Что ты там нашла? Покажи людям, какой ты тут беспорядок навела. Ну-ка, давай покажем, а? Вот постоянно такой беспорядок после тебя. Тряпки, миски, все выкидываешь. Сейчас хоть хорошо под одеяло из будки не достала, да? Одеяло в будке лежит? А днем ты его почему на улицу вытаскиваешь? Зачем? А, Тайга? Зачем ты одеяло на улицу вытаскиваешь из будки, а? Вот, вот, вот, вот. Про то я и говорю. Зачем ты его вытаскиваешь из будки? А, Тайгоша? А ты вот так вот делаешь, да? Ты играешься замороженными тряпками. Понятно. Все понятно. Вот ты как, да, их? Ты их рвешь постоянно. Эга. А я-то думаю, что ты тут брякаешь на улице. А ты вот так вот играешь.